Здравствуйте, друзья! С Вами Вольская Светлана, консультант, преподаватель фэн Фэншуй школы Натальи Пугачевой. Мы продолжаем серию видео о летящих звездах в 2023 году, и сегодня говорим о семерке. В предстоящем году звезда семерка прилетает на северо-восток. Она приносит опасность краж, ранений острыми предметами. Проблемы с дыханием. Кроме того, это энергия сплетен, интриг и наговоров. В этом году семерка очень сильна, поэтому не рекомендуется активно использовать этот сектор. Особенно опасной она становится в феврале, апреле, июне, августе, октябре, ноябре и январе 2024 года. Нас не интересуют звезды во всех помещениях. Важно проанализировать только ключевые точки в доме. Смотрим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 Не стоит держать дома крупные суммы денег или ценности. Убедитесь, что ваши юридические документы в полном порядке. И будьте внимательнее к звонкам из банка в кавычках. В 2023 году мы избегаем длительного пребывания в северо-восточной части северо-восточной комнаты. Не спим здесь, ведь таким образом негативная звезда усиливается.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 Сильнее остальных влиянию семерки будут подвержены люди с ГУА-8, юноши до 15 лет, младшие сыновья в семье, люди, живущие в горах. Проблемы распространяются не на всех, а только на представителей группы риска, которые спят в этом секторе или имеют семерку на дверях. В случае необходимости использования северо-востока убираем отсюда предметы красного цвета и добавляем корректоры. Традиционное средство от семерки – это ваза с тремя веточками водного бамбука или драцены. Проверенное защитное средство – емкость с соленой водой из расчета пачка соли на 3 литра воды. Хорошо в этот сектор добавить предметы или текстиль синего или черного цвета. Все корректоры оставляем до февраля 2024 года санузле, кладовке или в комнате, которая практически не используется, корректор не требуется. Если в спальне с семеркой нет ша и других внешних активизаций, например, лифта со стороны северо-востока, то очень важно просто хорошо поставить кровать и использовать корректор. Если семерка нигде не размножается и вы соблюдаете все меры предосторожности,